Ну что ж, я приветствую, уважаемые партнеры. Вижу, что сегодня нас совсем немного. Я думаю, что наверняка уже у многих начались торжественные мероприятия новогодние. Ну, ничего страшного. Этот вебинар я обязательно запишу и обязательно выложу в общем чате, поэтому кто хотел, но не успел, посмотрят его в записи. Меня зовут Елена Туманова. На сегодня я один из лидеров платформе K-MOD CLUB и имею большой опыт ведения онлайн-бизнеса, поэтому мне есть чем с вами поделиться. Сегодня мы с вами поговорим о платформе K-MOD CLUB и о том, как Каждый желающий сможет запустить, используя нашу платформу, свой собственный бизнес. Итак, начнем с самого начала. Платформа запустилась в апреле, то есть это молодая компания, стартап, и я здесь участвую с июня месяца. То направление, которое компания озвучила, и те действия, которые делаются для, Раскрутки данной компании мне, конечно, очень понравились, и я с удовольствием приняла решение взять платформу K-MAT Club для своего собственного бизнеса. На сегодня у меня несколько источников дохода, но вот этот проект у меня сейчас топовый. Что же это за платформа? Это экосистема, это реально работающий бизнес, на базе которого создаются различные проекты. И мы, единожды, проинвестировав в данную компанию, имеем право получать свои комиссионные, свое вознаграждение. Итак, у нас есть несколько источников дохода. Первый, самый любимый, то, что подходит огромному количеству людей в интернете, это пассивный доход. Для того, чтобы получать пассивный доход, у нас есть такой инструмент стейкинг. Мы инвестируем сюда различными суммами, кто сколько хочет. Минимальная сумма входа 10 долларов, максимально оговаривается индивидуально и мы начинаем получать свои проценты. Проценты у нас плавающие, так как это реально работающий бизнес, то, соответственно... Компания получила большие доходы, мы получили большие комиссионные. Компания получила меньшие доходы, мы получили меньшие комиссионные. Но каждую пятницу, каждую пятницу мы получаем свои денежки как часики, они на нашем депозите, и мы можем выводить их на свои сторонние кошельки. Выводим мы либо на TronLink, либо на PerfectMoney, либо на бирже покупаем наши токены. То есть мы можем вывести еще в наших токенах, поддержать их, похоже, немножко И после этого мы просто продадим и еще еще больше заработаем денег. Это вот такой очень интересный инструмент. Если партнеры инвестируют в компанию не менее 100 долларов, то открывается еще один источник дохода. Это партнерская программа. Партнерская программа отличная, на 6 уровней в глубину. С первой линии мы зарабатываем 5% от суммы депозита. Все по-честному, каждый получает свои деньги. Вы, как активный партнер, получаете и пассивный доход каждую пятницу, и партнерское вознаграждение, а ваши партнеры получают комиссионные. Ну а если каждую пятницу, ну а если начинают приглашать, то у них тоже открывается партнерская программа. Отличный вид дохода, рекомендую, используйте. Следующий источник дохода – это торговля на бирже нашими токенами KMEX. Сейчас, кстати, отличная цена для того, чтобы их прикупить, похолдить или подержать немножко на своем кошельке. И когда вырастет цена, то можно их продать и э, заработать хорошие иксы. Потенциал роста – KMAX – это X15 или увеличение его от первоначальной стоимости в 15 раз. Еще раз говорю, что сейчас отличная цена для того, чтобы прикупить. Я, когда зашла в компанию, я сразу же прикупила токены и где-то через полтора месяца продала, тем самым я сделала 2 х то есть увеличила вл... Денежки в два раза. Это тоже я отношу к пассивному доходу, здесь ничего особенно делать не нужно, даже есть какие-то небольшие денежки, вы можете приобрести хоть на 5 долларов, подержать и когда у вас будет профит, вы его просто забираете и все. И самое топовое, наше, самое топовое наше направление это, конечно же, жилищно-распределительная программа, где каждый желающий при активной работе сможет заработать себе, ну, как минимум в течение года, на свое собственное жилье стоимостью. 88 тысяч долларов. Ну, у кого-то меньше, у кого-то больше, но сам факт, что если мы берем жилищно-распределительную программу осознанно за свой собственный бизнес и начинаем активно продвигать, начинаем активно рассказывать людям о том, как они с минимальными вложениями могут заработать 88 тысяч долларов и приобрести свое собственное жилье, то, конечно, мы очень быстро начинаем продвигаться. Причем здесь минимальная сумма входа. Я во всем интернете не видела, чтобы жилищно-распределительные программы работали с первоначальным взносом от 100 долларов. Но у нас в команде есть особая стратегия. Мы заходим минимум на 200 долларов и движемся. В три раза быстрее и денег мы зарабатываем в три раза больше. Но по стратегии у нас прекрасные вебинары проводит Инель и я рекомендую вам быть на этих вебинарах. Очень понятно, доступно, чтобы каждый понимал. Сегодня я остановлюсь подробно на маркетинг-плане, прям расскажу, чего, куда, почему он такой особенный и почему здесь идет достаточно быстрое движение. Я сегодня расскажу о возможных событиях, которые могут произойти, если вы занимаете активную позицию. Для пассивного дохода этот инструмент не подходит, только для активного использования, и вы посмотрите, какие результаты можно получать с одного бизнес-места, то есть если вы зашли в этот бизнес со 100 долларов. Итак, давайте я сейчас перейду, отключу, во-первых, видео, чтобы не тянуло, и сейчас перейдем. Видно экран? Да, видно. Итак, да. жилищно-распределительная программа. Прямо пойдем по слайдам, чтобы было понятно, что же вообще в принципе происходит. Но начнем с самого интересного. Какие же у нас есть возможности с K-Home? key -Home – это и есть жилищно распределительная программа. Ну, Во-первых, вы получите свои собственные дом или квартиру в любой точке мира. Без ипотеки с кабальными процентами, без многолетних накоплений, которые регулярно обесценивает инфляция, без необходимости вложений в активы с высоким риском. key – это идеальное решение для всех. Глобальная идея Кеймат-клуба состоит в том, чтобы выстраивать набор инструментов и моделей для создания и укрепления связи между людьми, а затем монетизировать этот рынок. Если вы активный лидер и привыкли достигать своих целей, то, конечно, Кейхом – это отличный инструмент для ваших финансовых амбиций. Бизнес можно строить в любой точке мира, и это, конечно, очень нравится. Если вы еще не в компании, то я вам могу сказать, что у нас есть англоговорящие партнеры, у нас есть англоговорящий чат. То есть мы можем строить свой бизнес с любым человеком, вот, который находится на этой планете Земля, который говорит на другом языке, вообще не важно. Google-переводчик, нам в помощь и... Бизнес состоится неважно, на каком языке говорит человек. В основе Key-Home лежит инновационная модель распределения мест в очереди. Нет фиксированного процента, не растут долговые обязательства платформы. А это значит, что невозможна ситуация, когда закончатся выплаты. Участвуя в жилищно-распределительной программе Key-Home, вы получаете не только возможность стать владельцем собственной недвижимости наиболее безопасным и надежным способом, но и открываете для себя новый вид высокодоходного бизнеса. Международный, независимый от локации сотрудников бизнес, который позволит вам регулярно получать доход в комфортном для вас режим. Это действительно очень важно. Последние пять лет я зарабатываю только через интернет. Весь свой бизнес я веду только из дома, либо находясь где-то в путешествии. Это действительно так работает. Индивидуальные особенности KeyHome. Регулярные нескончаемые выплаты. Алгоритм расчета KeyHome заставляет ваше место постоянно двигаться в очереди на выплату, а также создает новые места, которые движутся к максимальным денежным значениям. Полная свобода и экономия вашего времени. В жилищно-распределительной программе KeyHome не нужно ежемесячно подтверждать свой статус, как в других компаниях. Это часто делается, особенно в товарном бизнесе. У нас это делать не нужно. Единожды проинвестировали 100 долларов, включили свою активность и начинаем строить свой бизнес, приглашая других людей в вашу структуру. Не нужно показывать еженедельную активность, ну то же самое. Ваша задача будет двигаться автоматически от ваших действий. А, прошу прощения очередь будет двигаться автоматически. То есть не нужно переходить с места на место, не нужно ожидать, что какие-то нужно вносить дополнительные деньги. Ничего этого делать не нужно. Единожды проинвестировали и далее только работаем. Доступный порог входа. Стартовый взнос кейхом всего 100 долларов. Соответственно, эта сумма доступна огромному количеству людей. И дальше уже просто активно работаем. И уникальный алгоритм расчета мест в очереди. Вот это очень важно. Алгоритм жилищно-распределительной программы наиболее лоялен к активным участникам, которые приглашают других партнеров в программу. Но и менее активные участники не остаются в стороне. Алгоритм специально находит участников, которые дольше всех ждут своей очереди, чтобы помочь им с продвижением на максимальную выплату. Об этом я расскажу чуть позже. Это очень интересный момент. Далее у нас есть автоматические переливы от вышестоящих. У нас вообще командная работа, когда я, как активный лидер, приглашаю людей в свою структуру, тем самым помогая продвигаться своим партнерам. И мои партнеры кто полностью меня дуплицирует, кто приглашает людей в структуру, те помогают мне, то есть мы помогаем друг другу и единожды приглашенный партнер всегда будет работать с вами и приносить вам всегда прибыль. А мультипрограммная платформа «Кеймат». Участник, приглашенный один раз, всегда будет вам помогать. Это то, о чем я вам говорила. Стабильность и развитие. Экосистема KeyMat имеет и другие проекты, а в ближайшее время их будет становиться еще больше. Те проекты, которые уже запущены и приносят нам денежки, о них я уже сказала чуть раньше – и Естественно, мы как инвесторы можем использовать любое направление, которое нам больше нравится. Не обязательно во всех, можно использовать какое-то одно, а дальше уже по собственному усмотрению. Как все устроено в жилищной программе? У нас есть 7 этажей, при заполнении которых мы с каждого этажа получаем денежки и автоматический переход из заработанных денег на более высокий этаж. С каждым этажом стоимость входа увеличивается, но мы единожды инвестируем 100 долларов и, у нас есть автоматический переход на этажи, и это все из заработанных денег. Это очень удобно и очень важно. Как же устроен наш этаж? Это вот такой треугольник, во главе всегда вы, второе и третье места оплачивают участнику на уровень выше вас. Это может быть ваш вышестоящий наставник, а когда у вас, у нас уже клонируется наш аккаунт, это может быть просто человек, который стоит выше. И Наши рабочие места, те, которые приносят нам денежки, это четвертый, пятый, шестой и седьмой. Мы инвестируем в долларах. Для удобства работы один доллар у нас приравен к одному КМ, то есть наша внутренняя валюта называется КМ. Очень важный момент, еще раз акцентирую, это автоматический подъем на каждый новый этаж и постоянная помощь ниже стоящим. То есть у нас постоянно докупаются дополнительные ячейки на более низких этажах, и все это автоматически. Работа алгоритма. Ячейки занимают свободные места в структурном дереве, владельца автоматически слева направо, сверху вниз буст ячейки. Данные ячейки сами находят и встают к наименьшему активному участнику структуры, тем самым помогая ему продвигаться вверх. Система лидер позволяет участнику заранее указывать, куда встанет его лично приглашенный. Очень удобная функция. И, конечно же, награды. Партнерское вознаграждение выплачиваются на три уровня вверх. Итак, давайте теперь поэтажно рассмотрим, сколько денежек мы Можем зарабатывать на каждом этаже. Первый этаж стоит КМ. Сегодня я рассмотрю бизнес-модель, какие денежки мы можем заработать, если инвестируем в жилищно-распределительную программу всего 100 долларов. Но мы, еще раз напомню, если кто-то это не услышал, мы заходим в команде по стратегии, чтобы двигаться быстрее. Мы за 200 долларов по стратегии покупаем три бизнес места естественно наши выплаты увеличиваются в три раза и мы быстрее движемся. так вот сегодня я расскажу только движение одним бизнес местом распределение ячеек происходит в данном порядке вот как здесь циферки написано второе третье и дальше четвертое пятое шестое и седьмое второе и третье это выходит в оплату вышестоящего, человека над вами. Четвертая ячейка, когда заполняется, вы сразу же получаете 100 км вознаграждение на ваш баланс. И все. И вы уже отбили вложение в свой собственный бизнес. Дальше вы просто выходите в плюс. Пятое, шестое и седьмое место при заполнении. Это 300 км или 300 долларов дают вам переход на второй этаж. Смотрите, второй этаж стоит 300 км или 300 долларов, но мы заходим только из заработанных денег. Вход 300, выход 1200 км. Второй, третий, как обычно, уходят вышестоящему. Четвертая ячейка при заполнении дает вам сразу же выплату 100 км или 100 долларов. И со второго этажа начинается помощь. Вашим партнерам, ну и естественно вам. Это покупка двух ячеек на первом этаже. То есть из заработанных денег мы помогаем себе и нашим партнерам продвигаться по очереди. Пятое место 100 км уходит на вознаграждение вашему спонсору. Шестое, седьмое место плюс зарезервированные в остатке 200 км с пятой ячейки. Получается в общей сложности 80 км или 800 км или 800 долларов и автоматический переход на третий этаж. Третий этаж стоит 800 км или 800 долларов, выход – 3200 км. И давайте посмотрим распределение. Второе, третье, как обычно, при заполнении четвертой ячейки 200 км уходит на вознаграждение вашему спонсору и идет помощь. Покупка двух ячеек на втором этаже за 600 км. То есть мы и на втором этаже мы помогаем нашим партнерам. При заполнении пятого места в 800 км вы сразу же получаете на свой баланс и можете его выводить. Шестое, седьмое место, 1600 км и... Переход на четвертый этаж. Четвертый этаж стоит 1600 км, выход 6400 км. И здесь распределение второе и третье. Как обычно, вознаграждение уходит в оплату вышестоящего спонсора его этажа. Четвертое место нам дает вознаграждению спонсору первого и второго уровня по 150 км. И Покупка одной ячейки на втором этаже и покупка одной ячейки на третьем этаже. Мы с четвертого этажа помогаем партнерам продвигаться на втором и на третьем этаже. Пятого места сразу же 1000 КМ или 1000 долларов вы получаете на свой баланс. И и седьмой, то есть в, общем, в общей сумме с зарезервированными КМ, которые у нас остаются на четвертой ячейке, на пятой ячейке. И шестая, седьмая ячейка у нас 4000 долларов и автоматический переход на пятый этаж. Пятый этаж стоит 4000 КМ, выход 16000 КМ. Вы понимаете, какие уже здесь деньги. И все это единственное нажды, вложив 100 долларов в бизнес, и суммы уже совсем интересные. Второе третье, как обычно, не участвуют в нашем вознаграждении. Четвертое место нам дает покупка четырех ячеек на первом этаже. Покупка одной ячейки на втором этаже, покупка двух ячеек на третьем этаже, покупка одной ячейки на четвертом этаже. На всех ячейках мы вновь с пятого этажа помогаем себе и своим партнерам продвигаться быстрее в очереди. Пятое место. 1600 км – сразу же выплата на ваш баланс, вы можете денежки выводить. Далее, 250 км – вознаграждение, реферальное вознаграждение спонсору первого уровня и спонсору второго уровня. Далее, шестые седьмые ячейки, плюс зарезервированные денежки с предыдущих ячеек, 10 тысяч км в общей сложности и переход на шестой этаж. Шестой этаж. Вход 10 тысяч км, выход 40 тысяч км. Суммы уже существенные, уже очень интересные. Мне прямо они очень нравятся. Смотрим, что здесь происходит. Второе, третье, как обычно. Четвертая ячейка. Смотрите, что здесь происходит. Здесь у нас уже появляется буст ячейки. Мы покупаем 10 буст ячеек на первом этаже. Все происходит автоматически, мы не делаем никаких телодвижений ненужных, все происходит автоматически. Boost ячейки – это те ячейки, которые находят в системе места, которые продвигаются очень медленно и встают в их, в их, на их этаже, то есть позволяет, позволяет еще… Партнерам, которые не очень быстро продвигаются, тоже двигаться в очереди. Далее, покупка двух ячеек на втором этаже, покупка одной ячейки на третьем этаже, покупка одной ячейки на четвертом этаже. Опять на каждом этаже помощь. При заполнении пятой ячейки вы сразу же получаете на баланс 10 тысяч км или 10 тысяч долларов. Все, деньги у вас на балансе, можете их выводить. Шестая, седьмая ячейка плюс зарезервированные денежки с четвертой ячейки это 25 тысяч км и... Переход на седьмой этаж. Седьмой этаж. Вход 25 тысяч км. Выход 100 тысяч км. И давайте посмотрим распределение. Вторая, третья ячейка, как обычно, при четвертой ячейке. Смотрите, что происходит. Здесь спонсор первого уровня, второго и третьего уровня получает от нас вознаграждение. Далее покупка четырех ячеек на первом этаже. Покупка двух ячеек на втором, трех ячеек на третьем. Одна ячейка на четвертом, одна ячейка на пятом и одна ячейка на шестом этаже. Вот это все из заработанных денег, дополнительные клоны их можно назвать. Все это идет в помощь нам и в помощь нашим партнерам. И это все из заработанных денег. При заполнении пятой ячейки 25 тысяч км сразу же выплата на баланс. При заполнении шестой ячейки 25 тысяч км сразу же выходит вам на баланс. И при заполнении седьмой ячейки выплата сразу же 25 тысяч км. То есть самая главная фишка, самый главный интерес, что на седьмом этаже у нас не происходит, как в других компаниях, когда нужно заполнить весь треугольник, чтобы вы получили свои же деньги. У нас же... Пришли денежки, сразу же получаете, пришли, сразу же получаете, пришли, сразу же получаете. И я вас поздравляю. На седьмом этаже вы зарабатываете, получаете прямо на свой баланс 75 тысяч км или 75 тысяч долларов, и из всех заработанных денег, вот именно с четвертой ячейки у нас идет всего 3000 КМ или 3000 долларов. Это как вознаграждение экосистемы каймат за то, что создали для нас такой удивительно денежный, реально работающий инструмент для заработка. Конечно же, я всех поздравляю, кто дойдет до седьмого этажа. Я думаю, что многие дойдут в течение года точно дойдут. И, ну, Заочно хочу поздравить всех с получением вашей собственной недвижимости. Кто-то купит дачу большую или там дом за городом, кто-то купит квартиру, кто-то погасит ипотеку. То есть самое главное, чтобы эти деньги у вас были как-то связаны с жильем, потому что мы обязательно с вами созвонимся. И, для, конечно же, для такого рекламной кампании мы попросим вас сделать отзыв, чтобы вы рассказали, куда вы потратили свои честные заработанные денежки вот таким образом вот такой вот такой маркетинг и вот такой путь можно пройти начиная всего со 100 долларов включив активность включив осознанность и в течение года можно заработать вот такие большие денежки вот так работает наш маркетинг надеюсь я понятно и доступно объяснила как у нас все работает кому что-то непонятно, вы можете сейчас задать вопрос. Я сейчас остановлю демонстрацию Корана, перейду вновь в эфир. Так, ну вот, я думаю, меня видно, должно быть и видно, и слышно. Если есть какие-то вопросы, задавайте, я с удовольствием отвечу. Да, пока вы думаете о своих вопросах, я расскажу, какие же подарки дарит нам наша платформа для того, чтобы мы активнее продвигались. Изначально у нас... Вернее, у компании созрел такая идея, что активные лидеры, кто здесь активно продвигается и вообще все активные партнеры, не должны заниматься рутинной работой. Поэтому создали для нас инструмент, который позволяет нам работать 24 часа на 7. Это K-HomeBot настраивается буквально в течение пяти минут. Вообще, это дорогостоящий инструмент. Я могу вам сказать, что это дорого стоит создать вот таких ботов. Компания же нам дарит. Если мы заходим в жилищно-распределительную программу, инвестируем, то компания нам дарит этот инструмент. Есть инструкции по его настройке. Вы настраиваете. Там вшиты ваши реферальные ссылочки. Ваша задача только направлять трафик на ваш бот. То есть у вас будет ссылочка, которую вы будете рекламировать всеми доступными для вас способами и чтобы люди приходили и в любое время, когда бы они ни зашли, они смогут получить информацию по Кеймад Хо по жилищно-распределительной программе. Немножко заговариваю. Вот это такой подарок, его можно использовать, он уже в доступе. И от меня лично я занимаюсь автоматизацией бизнеса, у меня есть несколько курсов по продвижению своего бизнеса через интернет. Вот от меня лично я дарю всем партнерам, кто заходит в жилищную программу, на сумму не менее 200 долларов, то есть заходит к нам по стратегии и настроены действительно зарабатывать, я дарю свой курс в подарок. Это платный курс, но для партнеров, я, конечно же, для всех партнеров, не только для партнеров, моей команды, я дарю этот курс в подарок. Что же это за курс? На этом курсе вы создадите... Вы научитесь работать социальной сетью ВКонтакте, если кто-то еще не умеет. Если кто-то уже работает, то вы создадите заново все настройки, потому что контакт постоянно меняется, и алгоритмы, алгоритмы у него тоже меняются. Вы научитесь создавать сайты автоворонки ВКонтакте, научитесь создавать красивые банера, научитесь делать все так, чтобы ваши страницы, ваши лендинги, вот именно ВКонтакте, они выглядели очень красиво, сочно, ярко, привлекали внимание. И... Это эти сайты, они собирают вашу подписную базу. Ну, конечно, нужно делать определенные движения, чтобы... Люди вас находили. Есть также дополнительный бонусный урок. Это для тех партнеров, кто все настроит. Это исключительно технический такой урок. Вы, вот когда все настроите, присылаете мне ваши сайты. Я захожу, смотрю, вижу, как все функционирует. Также научитесь делать автоматическую рассылку писем по вашей базе, которую вы будете набирать. Вы получаете от меня бонусный урок, где я говорю, что нужно делать после того, как вы настраиваете свои сотрудники социальные сети ВКонтакте, и вот эти настраивайте ваши лендинги. Будет еще такой бонусный урок, то есть где брать трафик. Вот, надеюсь, я все рассказала, все, что хотела. Если есть вопросы, задавайте. Если вопросов нет, то на этой радостной ноте я завершаю данный вебинар. Он обязательно будет в записи. Ну что ж, кто-то еще хочет? Что Елена, спасибо тебе за встречу? за встречу. Все понятно, все четко. Спасибо большое. Всего доброго, всем до свидания и до следующих встреч.